Вторая часть решения задачи D9. Мы записываем данные нам. Что же нам дано? Нам, безусловно, дано рисунок. Нам дан рисунок, который является у нас важной частью. Рисунок 1. Какой это рисунок? Значит, вот диск радиуса R. Вот его центр это тело, наше тело H, тело массы M1. Этот диск вращается вокруг оси, этот диск горизонтален, вот вокруг он вертикальная оси Z, такой стержень здесь. Значит, это радиус R. Вокруг оси Z он вращается. Давайте направим под традиции Z по вертикали вверх. Далее, на этом диске по диаметру, то есть вот по этой максимальной хорде, от точки А проделан желоб. И в этом желобе движется тело массы М2. м ну, Точнее в начальный момент оно закреплено в этом желобе. И вот вращается. Это у нас обозначен центр то есть центр масс диска, но его геометрический центр С. Это у нас точка пересечения оси с плоскостью диска О1. Это точка, в которой находится точка М2 в начальный момент. Это точка О. Итак, что же нам дано кроме этого рисунка? Ну да, диск, ось закреплена. Тут показано закрепление чему-то. Ну давайте зарисуем. Здесь у нас вот подпятник и подшипник. Здесь вот у нас подшипник. То есть вот такая у нас связь. Вот такие две связи в этих точках. Тут обозначены ей e и д, наложенные на наше тело. Вот такая у нас задачка. Что же нам дано в этой задаче масса тела м1 равняется 200 килограмм масса тела м2 равняется 80 килограмм давайте смотреть что мы еще сможем определить по этим задачке. момент mz равняется 592 умножить на т ньютон на метр то есть Прямо пропорционален времени, вот с этим коэффициентом пропорциональности. Омега нулевое, то есть начальная угловая скорость равна минус 2 радиан в секунду. Ну вот если мы направили ось Z по вертикали вверх, значит угловая скорость вращения, вектор омега, она направлена по, напротив оси Z. То есть угловая скорость вращения, вектор омега, у нас направлен в данном случае что? вниз омега нулевого. И соответственно вращение, если смотреть с положительной, то есть вы смотрите сверху на эту ось, то есть начальное вращение, если изображать не вектором, а дуговой стрелкой, то есть начальное вращение происходит вот в этом направлении. По часовой стрелке, если вы смотрите с положительной направлением оси Z. Далее, что у нас еще дано? Дана вся геометрия. ао у нас дано Равно 0,8 метров. Радиус равен 2,4 метра. А равняется половина радиуса 1,2. А это у нас вот это смещение. То есть, А это у нас О1С. О1С. Смещение оси вращения от центра диска. Что нам еще дано? И два момента времени. Для первого Т равное Тау. 4 секунды. Для второго т 1 равна Т равняется 2 секундам. Ну еще нам дан закон изменения координаты тела в то есть какая-то ОК OK, во втором случае. То есть закон относительного движения тела. То есть его движение относительно диска. Он по этому желобу проходит расстояние S вот от точки О до какой-то точки к, вот этот дан закон изменения этой переменной 0,5 на t1 в квадрате. То есть прямо пропорционально квадрату времени. Что это означает? Что движение происходит с постоянным что ускорением, относительным ускорением. Квадрат, вот, в зависимости от перемещения от времени, говорит об этом. То есть скорость меняется в вот, относительно движении линейно. Вот, пожалуй, то, что нам дано. Ну и что же нам требуется найти? Нам требуется найти, напоминаю, две величины. Определить угловую скорость омега-т, тау-телом. И определить угловую скорость омега-т телом. То есть омега в момент тау, ну, или как обозначили омега с индексом Тау. И омега момент Т. Повторяю, это разные начала отчета. Вот момент Т и Т1 это разные промежутки омега Т. Ну, нам, пожалуй, вот это то, что нам дано. Теперь давайте приступать тихо-тихо к решению задачи. решение задачи И мы рассмотрим первые то есть действует момент м момент м Посмотрим, какой он. Он положительный. Это значит, что момент, если я его буду изображать вектором, момент в этом случае направлен вот сюда, MZ. То есть, его действие, ускорение, которое он производит, угловое, оно направлено, соответственно, если бы я дуговой стрелкой изображал бы, то угловое ускорение в этом случае будет направлено сюда. Так, вот этот момент у нас. Что еще у нас имеется? Ну, пожалуй, достаточно, чтобы определить все имеющиеся у нас величины. Теперь, что мы будем делать сейчас? Применяем теорему об изменении момента импульса. Но поскольку речь идет о вращении вокруг оси, то вот в этом ее варианте. В этом варианте эта теорема гласит следующее, что скорость изменения момента, проекции момента точнее, ну или момента импульса относительно оси, равна сумме моментов, проекции моментов точнее, всех внешних сил, действующих на эту ось МЗИ. Определим, какие внешние силы действуют на наше на нашу систему. Давайте мы для этого... Это у нас был рисунок 1. Давайте запишем. Это у нас рисунок 1. Давайте мы запишем еще один рисунок для... Чтобы не загромождать один и тот же рисунок. Давайте запишем снова нашу систему. Вот система. Диск. На него действует сила тяжести G1. Вот в этой точке расположено тело М2. На него действует сила тяжести G2. По оси у нас вот эта ось и вот это вот это у нас скользящая заделка в этих точках. Соответственно, здесь будут действовать реакции опор. Ну вот э, здесь я не знаю, почему автор нас относит к, этим, к этой оси. В общем-то, ось вращения не рассматривается частью системы, поэтому автор говорит о том, что здесь действуют какие-то реакции э, под пятника и подшипника. Но на самом деле эти реакции передаются на ось, а вот уже ось действует на нашу систему, то есть на диск. То есть я бы рассмотрел еще силу, которая... Значит, приложено вот здесь. То есть какая-то общая реакция R со стороны оси на этот подпятник. Ну и мы уже смотрели, действует еще, до да, вращающий что? Момент M, MZ. Раз я его вектором изобразил, давайте я ему вектором придам. Итак, вот внешние силы и внешние моменты, которые действуют на. То есть вот сюда мы, кроме моментов сил, сразу задаем еще и действующие моменты. Вот у нас действует момент МЗ. Таким образом, если, кстати говоря, если тело М2 начинает двигаться по желобу, там еще может быть действовать сила трения. Правда, нам ничего не говорится. Но напоминаю, это сила трения будет внутренней силой системы. Мы здесь рассматриваем только внешние силы. То есть, наш... Так, теперь, что... что у нас получается? У нас получается, давайте разберемся с правой частью. Правая часть, это у нас, значит, момент... Силы G1 надо относительно оси Z вычислить. Плюс момент силы G2 относительно оси Z вычислить. Плюс момент силы R относительно Z. Плюс действующий момент. Общее правило. Если сила параллельна оси, то ее момент относительно оси равен нулю. Это вытекает из определения момента. Вот из этого определения момента. Вот момент силы. Если сила параллельна оси, то, соответственно, получается, что момент вот этот, когда мы вычисляли вектор, он был бы перпендикулярен оси. Соответственно, его проекция на ось была бы равна нулю. То есть, это непосредственно следует из определения. Соответственно, что вот этот момент равен нулю, вот этот момент равен нулю, поскольку это вертикально направленные силы и ось направлена вертикально, этот момент равен нулю, потому что у него плечо равно нулю, точка приложения находится на оси вращения, то есть момента относительно этой точки не производит. Это у нас точка О1, напоминаю. То есть у нас момент единственный, который действует внешне. это наш приложенный момент. Хорошо. Теперь мы с правой частью разобрались, давайте разберемся с левой частью, но это сделаем в следующем фрагменте.